Всем привет! Сегодня мы разберем рабочий лазерный модуль 473 нанометра из лазерного проектора Big Deeper f 1000 Ну, из которого его достал. Посмотрим, что там внутри. То есть удалим, так сказать, интерес вес так одни а шестигранники блин не на них шестигранники просто ух ты блин нахрена члех тут блин. просто дохрена ну куда столько блин это же полный, полный капель, блин. Кстати, вы, вы здесь, кстати, вот здесь, кстати, забыл надпись показать. В общем, сейчас посмотрим, как там кристалл. Блин. Завинтили, завинтили. Просто завинтили, так сказать, с душой, блин. крутили. Шестигранники. Кстати, да, еще что хочу сказать. Модуль, это, конечно, он подсевший уже. И если верить этой надписи, он 20 мВт. Ну, то есть, не особо тоже его жалко разбирать. Ну, что-то, мне ли говорить? Я 100 мВт разобрал. Причем досконально. Ну а если посмотреть на ютубе, там некоторые были. И по 10 Вт разбирают. Ну, я имею в виду, не наш, конечно, а с других стран. Ну, то есть, в некоторых странах. На эту тему побольше любопытных. Нифига себе, блядь. Что-то прямо здесь как-то нахуй, все действительно большое такое, нафиг. Я-то рассчитывал, что здесь наоборот все меньше будет, если 20 милеватта. Здесь что-то реально здоровый все. Просто, просто здоровенные, блин. Кстати, разбирается такой. хорошо. Ну. Походу стоит только при шестигранке, где кстати, кабель выинется, как я понимаю. И можно будет от души заглядывать внутрь. Глядеть. Что там и как там были. Мне прям это нравится уже. Кстати, да, бля, бля, вот эти слова, блядь. Слава паразиты, блядь. Кстати, блядь. Ч хотел сказать, блядь? Ну, просто я не знаю, на самом деле. Как перевести тему? Сценарий писать, кстати. Не... Фу, блять. Не хочу писать сценарий к своим, так сказать, роликам. Ну, ну и Всего залито клеем, блядь. Уж какой-то один, кстати, просто галеный, блядь, даже два почти не галеных, ну, ну, ну капец. Кстати, им нашли их все. Думаю, думал, какой гандон попался, которых вклеенный или заклеенный, бли, который хрен бля. Благо обошлось. Сейчас я откручу, но два ставлю. Мы его, кстати, включим, чтобы поглядеть, как там, что работает. Ну, все-таки он рабочий. У, блин, холодильник. Запакованный весь нафиг. Нет, здесь, конечно, все побольше, так сказать, масштабом, чем у других было. Хотя я не знаю, как я буду первым редактировать этих роликов. Так что уже И вот опять же не вижу никаких призм тут нафиг на, Ютуб, на ютубе кубли мне сколько раз что призмы стоят у некоторых блин. у меня не ни призм ничего нет блин. так походу на тут бля вот просто так снимешь холодильник холодильника. Ну ж давайте посмотрим, что хоть там внутри в этой коробке. Ой, какие мелкие болтики-то! Ну какие же не мелкие! Ужас просто, просто ужас. а вы вот уже система поинтересней сфокусироваться тут режим. здесь уже вот здесь фильтр. фильтр стоит инфракрасный можно настроить зеркало выходное в этом выходное зеркало видите там кстати оно не выпукло нифига почему-то просто круглое выходное зеркало кристалл ЛБО а здесь алюминиевый тревогранат должен стоять конечно не знаю как это дело Выташить. да в принципе Сейчас вот это откручу, покажу все сделать поближе. То есть вот то, что зеркало можно настроить, уже интересней. Блин, более приятней. Все настраивается. А еще, конечно, приятней. Не поверите, что это все легко отключается. Тут вот во много раз приятней. Здесь вот так придуман этот модуль, просто здесь можно выдернуть шлиф и рассмотреть его со всех сторон, то есть снять коробку нафиг, нет по ничего. и можно нафиг его убрать и снять вот эту штуку вот, кстати инфракрасный фильтр там стоит здесь выходной объектив, кстати там еще должна рассеющий день забыть под этой штукой а, ну чё такие модули мне конечно уже больше нравится, то что все разборное довольно таки но, конечно, есть свои подводные кирпичи. Сейчас я вот этот холодильник сниму, чтобы мы его могли детально рассмотреть. А, ну вот, а, туда сдвинуть, чтобы снялся. То есть контроль температуры здесь конкретный. но не снимать а вот снялся О. как раз все красивее выглядит сейчас идет вот, еще покажу поближе мелкие мелкие болтики достали уже нафиг плети болтамены диодом нафига еще на, на, на, на крути кр крышу сделать какой-то хрен диодом Вот. вот так сделал 473 нанометра. По крайней мере, я думаю, то что мощность у него 20 мВт. Если верить этому названию. Вот этому. То есть, ну, ну и сам по себе он, конечно, не яркий был. Но сделан очень качественно. Там выходной зеркало стоит. Кристалл ЛБО. Здесь. Яго или алюминиевый тревогранат. И двояко выпукловиз. Чтоб ни фига не двояка выпукло. В одну сторону выпукло зараза. параллельно, про это, фокусирует. Это почему-то в одну выпкулое. Ну, конечно, и отдельные холодильники. Элементы пельтье. Вот здесь. Если кто не видит, Это элемент пельтье долинный такой. И вот здесь, кстати, он тоже длинный. Вот здесь, что нравится, то, что любую платформу можно довольно легко открутить. То есть, элемент пельтье не прям стоит, вот на этой на это, как сказать, станине, допустим, клеем, а привернутый булочками он ставит здесь, как и все содержимое. То есть все легко можно открутить и прикрутить назад потом. Конечно, если элемент пельтей сгорит, его довольно-таки будет, ну, придется приклеивать на эту станину. Не знаю, мне кажется, не кажется, ну вот ходу зеркала, да, вот там, оно походу сбилось что ли с кристалла, у меня вот такое ощущение. Да, вот здесь зеркало, оно че-то ровное, ровное зеркало стоит. Здесь вот отсюда, вот отсюда хорошо видно. Я вот про эту часть. не понял. Там видите, зеркало стоит. Большое круглое тост и зеркало. Такому модульно, конечно, уже сделан поприветнее и разборный довольно-таки. кстати, был очень модный 473 семьдесят ну там синий, не было синих лазерных диодов. Но есть, конечно, вот мощные, мощные такие стояли в проекторе, то есть лучи конечно, тогда самый действительно там лупили на сколько и были тонкие, и не расходились. Как-то так. ЛБО, кстати, его не желательно тоже не трогать здесь, он чем-то покрытый какими-то оксидами. Датчик температуры контроля. Ну и сам диод. Здесь кто видит. The Mount. Крепление болтом. Вот он. Там столько площадок. Конечно, не знаю, какой мощности надо на 20 милливат, Но здесь кристалл идет, похож как будто... Примерно как Watt 5, что ли, это самое. Такой довольно-таки большой контакт, много к нему идет. Ну, то есть, не, не мистер а длинным а долиншим. Да. Ну, чё ж. Кому понравилось... Смотреть подобные ролики, развивать свой кругозор, можно так сказать, в данной сфере. Всем привет еще раз. А мы продолжаем кабинет 473 нм. И сейчас мы разберем его драйвер. Чтобы поглянуть, что там хоть такое нафиг нам приготовили. Интимрестного. Мы приготовили уже бол болт. Суперклеем, клеем Который хрен откручишь Да, да, и вот Вижу, что супер-клеем капнули. Специально, чтобы никто не открутил. Никто не открутил, значит, бля, Такие, добродушные, похоже. Здесь, наверное, еще один. Заклеили специально. Вот это, этикеткой беремнаетикеткой. Телефоник, когда это не, не дораз, ну вот это уже без суперклея. А это просто что-то как-то не весело идет. Хорошо уйдет, тобто, конечно, да, десначка таких усях. Нахрен начали конкретно. Блять, сторон нахуй. Два-то. Один уже съебаться си... захотел. Чтобы меньше типа охота было разбирать у кого-то. Подобные вещи. Там у нас, короче, куча пыли насосался за ну так, Ну что мы здесь видим нафиг? Конечно, кучу всего. Вот это вот блок питания на 220, вот так идет. А да, вот дальше идет уже якобы как. Модуляция, управление и все такое. Силовый, силовые ключи стоят. Транзистор. Стабилизатор напряжения стоит. Какой-то из них нафиг. Так, а Кстати, модуляцию куда подключена? Мне интересно, вот то модель, модель. подключен был Подключен заразок к TTL. Да, надпись TTL написана. Здесь кто -то, то есть, походу, он только ttl Вот. А второй а второй идет а второй идет штифник, точнее проводка раз в питанием питанию вот от, от этих светодиодов нафиг. ну и как бы все то есть это самое что где-то здесь написано аналог я не вижу Вот, конечно, так и сделал. <с> Круто довольно-таки. С переключалками. Совсем таким, нафиг. Но на самом деле. Типа вроде как ширпотреб. Сейчас я вам покажу, как работает 473 на метра. Сейчас я его включу. И вот. Вот так он. Так, можно сказать, начал. началась его генерация, и сразу уже точка. То есть, без всяких линз дополнительных каких-то. То есть, сразу точка. Сразу. С выходного зеркала, вот с этого, выходит точка. То, то есть, внутри кристалла ЛБУ вот этого происходит самовкусировка. То есть, вот, вот этот кристалл вот в, в этой медной болтышке кристалл-удвоитель Яга называется алюминиевый тревый гранат. По-другому. Который удваивает частоту 808 нанометров 964, 964 нм, по-моему, и потом уже ЛБО удваивает до 473 нм, и, как говорится, то, что излучение у них, оно уже, конечно, такое, ну, не то, что там, вот, как, вот, говные диоды всякие, который ну, ну, не похожи на лазер. Просто не похожи. Здесь уже сразу тонкий яркий луч выходит То есть, если, конечно, еще поставить оптику, которая вот здесь в стоит, конечно, точка будет еще красивее. То есть, будет та точка, которую обычно на значках, на лазерных ставит То есть, звездочка вот так выглядит его луч сразу говорю в комнате не пыли нету кстати полы я вымыл <свят> полы там можно сказать то есть чтобы как говорится более-менее чистым было ну и между беспылевая такая больше беспылевая среда ну естественно конечно Кучал увлажнитель еще но тем не менее конечно в лучке все равно присутствует и вот вот так его действительно видно ну, то есть, без дыма, без ничего. То есть, вот как он есть. Самый лучший. Довольно таки хорошо видно глазом, только, конечно, так... он на такой маленькой мощности. 473 на метра. Ну, там, точка с выходного зеркала гаярит. она именно самого зеркала уходит и довольно кстати далеко светит то есть давайте вот я вам еще поближе вот там красный диод светит вот в эту линзу эта линза уже фокусирует Излучение, излучение диода на алюминиевый тревый гранат, который удваивает частоту, то есть он довольно-таки довольно темный сам гранат, то есть, ну чтобы он, как говорится, начал что-то удваивать, естественно, у него большую мощность довольно-таки надо. Ну, естественно, чтобы выходную получить, нормальную мощность, Ну, честно говоря, конечно, не сравнить там со всякими 450-ми диодами, которые вот, ну, не дают вот, такого тонкого луча, самое, действительно, вот такого именно лазерного эффекта, как вот самое... Ну, <говорит> многие, можно сказать, кому довелось, допустим, на Open Air побывать в 90-е годы, а раньше лучи были тонкие, то есть... Не толстые, как сейчас там, которые, как фонарь, а именно тонкие. Вот, можно сказать, конечно, мощность небольшая была. Ну, что ж поделаешь? Ну, зато. Тем не менее, яркая. Яркая была. А уж в тумане, конечно, его и подавно хорошо было видно. А, это, наверное, отлицы отражается. Дофига излучение. Да, вот этот вот инфракрасное излучение, да, на него, конечно, лучше глазами не глядеть, конечно, естественно. Но иначе глазки-то можно, ну, сам того, не знаю, попортить себе. То есть как будто видно, видно как будто как здесь чистота внутри ЛБО. То есть, и вначале белый как будто горит, а там вот как будто уже такой вот бирюзовый. А зеркал тоже, кстати, в сторону Он близкий есть, конечно. Да, вся эта, конечно, система стоит на элементе питья. Не знаю, говорил не говорил, внизу которая. Вот здесь. Стоит. Также здесь датчик температуры. Датчик температуры ЛБО и алюминиевые граната Так, ну ч ж, на этом все.